Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Владимир Тюняев и канал Техногон и у нас в гостях Максим Шарапов, сотрудник института пожарной безопасности, который занимается проблемами сегодняшними по чрезвычайным ситуациям. Максим, основной вопрос, который у нас зрители задают, принимаемые сегодня решения и строительные мероприятия, которые проводятся, но первое, это вопрос всех волнующий по эвакуации, вот расскажи, Конкретно, что там происходит вообще и так далее. С чем это связано, какой там закон применяется и вообще куда это ведет? Смотрите, я сейчас выскажу лично мою меру понимания, потому что она не признается и не принимается основным, основной аудиторией. Вот это то, что лично э, я нашел. Смотрите, закон... 68 о защите населения от чрезвычайных ситуаций природно техногенного характера был написан в 1994 году. Это один из немногих законов, который, по моему мнению, является вне конституционным, Потому что в основной части, подавляющей части законов есть такие статьи, которые говорят, что правовое регулирование, Основывается там, на Конституции, там, на, закон, на Федерально-конституционных да. законах да, и так далее. Или законодательство в данной области основывается вот, на Конституции и на таких то там источниках. Да. Это вот две формулировки, которые превалируют в основной части основной массе законов. В законе о защите ЧС от ЧС. Формулировка следующая, что правовое регулирование или там законодательство, я не помню как, ну в общем что-то из этого, основывается на международных правовых актах и никакой там конституции нету. Вот и все. То есть данный закон является вне конституционным и он действует напрямую то есть через него действуют международные требования через прям этот закон это дыра есть, в нашем суверенитете вот в этом году подписали закон о эвакуации или он не подписан данные изменения в закон они еще на рассмотрении но все у нас обосновывается безопасностью для людей То есть все делается у нас для людей для безопасности, вся эта система эвакуации вот лично мое мнение что это система управления в случае там создания военного введения, военного положения, чрезвычайного положения и каких-то режимов, то, в данном, то здесь именно этот закон и эти правила начнут действовать в отношении человека и гражданина, ущемляя его права и интерес. Второй закон, который ты также говорил вот в нашей беседе о эпид-благополучии. Да, 19 -19 на самом года. деле, что интересно, что именно такой же внеоконституционный закон есть о санитарно-эпидемиологическом благополучии человека. Ну, сегодня туда уже вносят изменения, на уже, по-моему, там какие-то изменения есть. В сегодняшней ситуации, которая началась там с 2000 -го года, все эти процедуры для человека и гражданина, они, в общем, очень хорошо коррелирует между этими двумя законами, вне конституционными. Прошу заметить, что оба эти законы будут действовать совместно, и эвакуация, и санитарно-эпидемиологическое благополучие. Но возникает тогда вопрос, если они вне конституционные, <свят> они не имеют права на жизнь, они не а, легитимны? Да, да я учился, когда в институте нам тоже говорили, что законы, они все основываются на конституции, и это так и по-другому быть не может. Да, действительно, я тоже так думал. Но когда, берешь читаешь закон о пожарной безопасности, тот же, например, 94-го года выпуска, и берешь на, на цифру ниже 68-й закон того же выпуска, то понимаешь, что закон о пожарной безопасности, законодательство области пожарной безопасности основывается на Конституции, а правоорегулирование, там, законодательство области защиты населения ЧС основывается на международных правовых актах. Понятно, расхождение. И нету там никакой Конституции в этом законе. А тогда давай ответим еще на вопрос волнующий. Вот рубка лесов, пожары, которые постоянно возникают. Это вот как раз по твоей области. От чего, кто, зачем это делает? Лично опять-таки мое мнение, я сильно в леса не вникал. Вот, но мое мнение о том, что э, все же это связано с э, переводом земель в определенные категории. Самом... То есть, все делается под... под чего? То есть, взялись за лес, лес у нас был бесхозный, сейчас у нас лесхоз занимается. То есть, там какой-то караед поел сосны, елки, они сухие, и они там кому-то мешают, на самом деле, не знаю, кому они там мешают. Надо их вычистить и лес новый посадить. Вот я в Казахстан, где-то лет 10 назад мы ездили к друзьям, там вот ребята рассказывали, что специально жгут леса, чтобы вырубить их. Пал вверх не пускают, а потом их можно просто валить. Ну, вы знаете, наверное, это вредительство. Ну, Определенное это вредительство. Я источников, э, и конкретно сказать о том, что вот там кто-то поджигает... Но я могу сказать, что количество лесов, которое было, их, их существенно сократилось. Ну, действительно. То есть, я вижу это по своим территориям, где я живу. Но в то же время, но это опять факты, я никого не виню, никого не хочу там осудить и э, вообще не оправдать, самое главное, Никого что, например, те части лесов, которые вырубили, да, посадили новые елки, посадили новые. Посадили. Елки, посадили ну, сажают, посадили, Ну, это сажают. Все требование такое. Да, ну, но, но, но в то же время этот лес, когда он вырастет, допустим, часть территорий, которые вырублены, вот, допустим, в поселке Заря, там вот был лес, там сейчас вы выкосили э, часть елок. Там одну, эту плешку эту, там ее засадили, все хорошо. Но в то же время, рядом, недалеко от этого места, тоже был лес. Сейчас этот лес оградили, там коттеджный поселок строят. Вот, уважаемые друзья, читайте классику по поводу лесов и многообразия наших а, природных ресурсов. Очень хорошо у Чехова описано а, в а, его книге, вернее, в, ну как у нас в романе, «Дядя Ваня» и в пьесе «Дядя Ваня». Там очень хорошо доктор сказал, анализ проводил за 50 лет. Сколько было лесов в губернии Тверской, сколько дичи, многообразия, столько было всего. Я хочу сказать, что вот за последние 60 лет я здесь родился, у нас вот здесь на пойме в Москве реке, пойма Раменская, Раменского района, вот, вот деревня Клешева и тут новое село. Паслось 6 человек ну, стад коров, их было только частных тысяча штук, а несколько табунов. Сегодня здесь ничего, пустыня. Еще один вопрос. Едем мы вот под скат, по кольцевой дороге. И вот эти платные участки дорог, которые сделали на юг, там части на север есть, до Питера. И вот, представляю, я еду по этой дороге, там вот, там, к Ростову подъезжаю, и вот она огорожена, это как концлагерь получается. Вот первые барьеры между дорогой и лесом, потом вторая там уже идет заграждение. И вот это как, это как пограничная полоса. Когда я езжу по таким по этим дорогам, я вот все думаю, вообще для чего делают эти развязки, зачем расширяют трассы. Ведь обычно расширяют и говорят, чтобы пробок не было, чтобы транзит сделали, чтобы светофоры миновать, чтобы транспортные средства шли свободным потоком. Но что мы видим на практике? На практике мы видим, что пробки как были, так и есть, они стоят. Да. То есть расширением дорог и деланием развязок, уже вопрос такой, как их еще делают, это еще отдельный вообще вопрос, мы его касаться не ну, будем, да. то это вопрос, эта проблема не решает пробок. И так, да. А все равно делается. То есть, получается, что делается для того, чтобы решить какую-то другую задачу. Я э, задумался над этим, стоя в пробках там изо дня в день, особенно по зиме. Я задумался, ради чего? Для чего все это делать? Зачем заграждения эти? Зачем отбойники эти? Вся дорога просматривается, камеры. Мне э, начали терзать смутные сомнения. И, вы э, знаете, я нашел ответ на этот вопрос. Дело в том, что есть такой э, физик, ученый, Сергей Альбертович Саль, и очень хорошо рассказал о том, что на самом деле действительно данные дороги, эти сооружения закрытого типа, назовем это так, это специальные сооружения для того, чтобы на случай эвакуации, на случай создания режимных условий для населения, чтобы эти были преградительные барьеры, чтобы человек не ушел, не убежал. Все зоны, вся территория, получается, делится вокруг города на зоны, на режимные объекты, а сам город окольцовывается этими трассами, трассы как типа сооружения, да. да, да, и через эти сооружения очень сложно пролезть, пройти, ну, мимо, проехала, миновать, миновать ее поперек, все равно да. засветиться под камерой. Да. То есть, вот в чем дело. И я с этим очень, я практически с этим согласен. Более того, я пришел тоже к такому же выводу. Я вот на предыдущей службе недалеко от дома служил. То есть, до, до службы было на машине 9 километров. Обратно 18 километров то есть чтобы обратно приехать это мне надо там проехать 5 километров туда развернуться и обратно поехать а когда в то же время можно было там сделать эту развязку ну, по-другому то есть очевидные вещи что делается не для удобства людей а это делается именно в определенных целях то есть это объект двойного назначения да, это это очевидно это да. как везде было у нас и в авиации у нас был я работал на л-76 самолет двойного назначения точно да. так же и похоже что у нас вот все эти дороги, объекты двойного назначения в случае ЧС или каких-то военных действий или положений, ну они могут служить как и заградительными, но в основном это носит такой характер утилитарный, дабы контролировать движение потоков людей. Вот мы занимаемся безопасностью электромагнитной, разработали концепцию, масса документов у нас на всех наших ресурсах и на канале Техногон и на сайте Neutronic.ru, вот все мы объясняем с точки зрения влияния вредного и с точки зрения, как себя защитить. Вот у тебя были вопросы по как раз системе безопасности и защиты. Вы знаете, я перед тем, как их задать, я просмотрел все, все информационные материалы на эту тему, и у меня вопросов нет. Они все, все есть у вас на ваших источниках. Это первый раз, когда, э, да, да, когда предоставляется некий товар, э, какой-то инновационный, может быть, как, с какой-то научной новизной. И в полном объеме о нем дана такая подробнейшая информация, что вопросов не возникает к производителю. Перед тем, как задать вопрос, я, конечно, все просмотрел И все, у меня вопросов нет. Уважаемые друзья. Читать не надо внимательно Прежде <с>!... а, <с>! <väl>, всего, когда вы задаете вопросы, а мне их постоянно задают, и еще очень много по измерениям. Я говорю, ребята, но ну, измерения проводятся в специальных условиях, специально подготовленными людьми, специальной аппаратурой. И когда вы берете тестер и пытаетесь измерить разницу в электромагнитном а, напряженности поля, это абсурд. Не занимайтесь этим. Лучше прочтите. Вот как Максим сделал всю нашу подборку всех ресурсов, и у вас действительно не останется вопросов. Да. Потому что наш более 20-летний опыт исследований, доказательства, и мы уже сформировали тот пакет, который отвечает на все вопросы. Итак, подписывайтесь на наш канал. С вами был Владимир Тюняев и канал Техногон. Благодарю тебя, Максим, Вам за спасибо. вопросы на, на ответы. За ответы на вопросы. Всего хорошего, до новых встреч.